вот мы на пляже Клеопатра. Сегодня облачно. Фуникулеры работают. Тут у нас скачка, правда, на борту. Тут хорошие мысики такие красивые. но ну, на цитадель мы, конечно, может и полезем. А, сейчас в порт, наверное. Вон ребята там прыгают, купаются. Но мы что-то не рискнули. А. Отсюда вот, да? Вот так вот отсюда купаются...